В нашей франшизе есть система подготовки и обучения каждого сотрудника, администратора, воспитателя, помощника воспитателя и даже повара. Он включает в себя набор инструкций, видеоуроков и тестирования, что позволяет в кратчайший срок освоить специальность и проверить качество подготовки сотрудников. Передам слово Алене, администратору филиала «Европейский берег» со своим отзывом о нашем обучении. Когда ты приходишь на новое место работы, всегда есть страх, что ты не знаком с компанией. Это огромный объем информации. Что мне понравилось? Мне а -а -а. выдали материал, с которым было комфортно работать. Это и, конечно же, видеообучение и текстовое обучение, но самое главное, у меня был куратор, и любой вопрос, который возникал, можно сказать, в любое время суток и дня, куратор был рядом, он помогал, поддерживал, и обучение прошло очень легко. И даже сейчас, когда я продолжаю работать, если у меня какие-то вопросы возникают, я всегда могу написать куратору, всегда могу обратиться, и мне помогут.